Наш эфир продолжает программа «Час» Ивана Денисова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Самым ярким и самым обсуждаемым событием прошлой недели явился, конечно, конференция консервативного, консервативного объединения. Вот об этом, наверное, мы и поговорим. Совершенно верно. Мы, на самом деле, каждый год про эту конференцию рассказываем, потому что она всегда интересная, а последние годы было особенно интересная по ряду причин, по ней можно было следить за отношениями Трампа, президента и консервативного движения. Поэтому и сегодня изменять традиции не будем, мы поговорим про то, что было в этом году на СИПЭК. Так сокращенно называется конференция, я уж так и буду ее называть. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И после конференция в первый год после выборов, она всегда очень важная, потому что если выборы-консерваторы проигрывают, то важно собраться с силами и показать, что уныние то есть самый стяжкий грех. Оно не, не, не приветствуется, консерваторы готовы к продолжению борьбы, обозначить э, потенциальных лидеров, ну, подтвердиться это или нет, уже другой вопрос, <связывается> а, но ну, и в целом а, показать, что боевой дух консерватизма никуда не делся. А, когда консерваторы побеждают, то тоже полезно, потому что надо прояснить дальнейшие пути развития. В этом плане, конечно же, я продолжаю считать СИПЭК 17-го года одним из самых важных ну, в 21 веке точно, а может и в истории, потому что тогда произошло уже точно, было обозначено сотрудничество Трампа с консерваторами и... Разрыв и без того как мы теперь видим надуманных связей с альтрайтами а в этом году тоже трамп естественно оставался ключевым персонажем и в целом можно сказать что Сипек он прошел под знаком трех человек двух увы, покойных это рейган ну рейган и СИПЭК это почти неразрывные предпонятия Рашлимба, о котором мы недавно говорили, вы по грустному поводу, ну и Трамп. В общем, у Трампа компания получилась неплохая. И, конечно же, всем нам, после того, что мы видели, начиная, с, даже не с ноября, а с марта месяца, если уж как раз весь этот год получается, то СИПЭК был очень, кстати, ну, потому что, в общем и целом, настрой был такой не, конечно, идиотской, оптимистический, боже упаси, но бодрый и боевой. И с психологической точки зрения еще то, что совпало, ну, для может, для вас в меньшей степени, все-таки в Америке самые разные представлены временные пояса и климатические особенности, но для нас то, что это совпало еще и с началом весны, ну, тоже такой показатель, что вот это вот затянувшаяся левая зима, кто знает, может быть, какие-то у нас надежды появятся. И выступающие на конференции нас в этом утвердили, в этой мысли. Я бы выделил несколько выступлений, естественно, про всех, хотя конференция занимала 4 дня, но в ней было огромное количество участвующих. Всех я, ну, конечно же, не буду вам описывать. Отмечу только, что обозна конференция обозначила э, все таки то что э, то что я называю пост трамповский консерватизм это уже состоявшийся факт и что действительно э, консерватизм рейгановский консерватизм эпохи бакли его такая вот э, как бы назвать более красиво э, объединение если хотите слияние э, с Трамп, с политикой Трампа, ну, вот и сейчас оно приобрело законченный вид. И пока, скорее, этот консерватизм укрепляет, несмотря ни на какие да, результаты выборов, тем более мы знаем, как у нас выборы, к сожалению, в ряде моментов проходили. Итак, кого бы я выделил? Это, и прежде всего, два выступления, так их назову, артистичные потому что люди откровенно работали на публику но ну, почему бы и нет не самый известный активист чернокожий от Прюет, но он выступил вообще когда в лучшей манере чернокожих проповедников это было эффектно это было ярко это было эмоционально посмотрите обязательно я уверен что ну да, я знаю, что все вы хорошо разбираетесь в политике, но часто мы пропускаем не самых известных людей. Но вот найдите, если пропустили, и поглядите, Прюит, Прюит был хорош. В частности, Прюит объявил, что консервативные ценности помогают всем нам, и чернокожей общине в том числе, жить нормальной полноценной жизнью, зарабатывать себе на жизнь. Между делом упомянул, что консервативные ценности позволяют нам срывать с себя маски. Понятно, да, в чьи огород это камень. И очень важное утверждение Прюэта, то что консерватизм это и есть истинное движение за гражданские права. О чем не всегда любят говорить, но в принципе так оно и есть. И эта идея, кстати говоря, она была обозначена, она раньше была, не раз обозначалась, но многие выступающие, так или иначе, и Прют в том числе, напомнили уже знаменитые речи Раша Лимба как раз 2009 года на СИПЭКе, где он говорил, что консерваторы ни в коем случае не воспринимают людей по каким-то группам, жертвам и так далее, а видят людей как людей. Что, собственно говоря, есть задача движения за гражданские права, и на что нам Прюйд и указал. А Круз, всем нам хорошо знакомый, который ну, сделал некоторую глупость, конечно же, и подставляться нельзя, учитывая, что за каждым шагом консерваторов следят, но он это обыграл, да, сказав, что в Орландо не так, как в Канкуне, но тем не менее. Ну и в целом, да, его выступление это была какая-то помесь, конечно же, э, тоже проповеди в духе чернокожих, кстати, э, проповедников и стендапа. Ну почему нет, э, мне понравились его за всем этим внешним, э, забилием шуток, да, про женщин и мужчин по имени Карен и так далее, знаем это городскую легенду, так сказать, или э, городской фольклор, что слово Карен означает. Но важнее то, что Круз, он эту идею не раз обозначал, он ее напомнил нам еще раз, что республиканская партия все больше и больше становится партией не элит, как ее нам любили подавать, а партией простых людей рабочего класса. За это ему спасибо, Крузу, я имею в виду. И то, что да, трампизм, он, в общем-то, остается частью консервативного движения и республиканской партии. Поэтому выступление яркое, выпады Круза в адрес социалистов тоже были хороши. Так что ну, постарался он, да, сделать все, чтобы по крайней мере эффектностью своего выступления вот последние свои не самые приятные действия. Я не буду его особенно осуждать, но повторюсь еще раз, представляться нельзя. А если говорить о представителях администрации президента, вторая, так скажем, часть выступления, на которую я бы хотел ваше внимание обратить, то хорош был Лэри Кадлоу, помним экономический советник Трампа, который в частности указал на то, что действия Трампа, они во многом продолжают экономическую политику Рейгана, потому что Кадлоу человек, который имеет представление о том и о другом президенте, а Гренел Человек, который, увы, очень недолго пробыл на том посту, где ему надо было, наверное, оставаться с самого начала президентства Трампа, потому что, ну, судя по всему, это был за время существования офиса главы национальной разведки, это лучший человек, который его возглавлял. И один из лучших, кто возглавлял разведку вообще в американской истории. И да, жаль, что ну, он был временным, мы это помним, но тем не менее был хорош. Так вот, Гринелл в своей речи говорил не только о политике внешней, что у него получилось, естественно, весьма ярко, потому что он напомнил нам, что идея «America first», которую часто любят извращать, но которая, по сути своей, вполне разумная, что теперь она пришла и осталась надолго, и просто так от нее избавиться, уже не получится, что американцы заинтересованы в том, чтобы их голоса были услышаны и чтобы при каких-то внешнеполитических действиях руководствовались власти не только некими абстрактными идеями, но и интересами своей страны. Но многие, кто комментировал речь Гринелла, обратили скорее внимание даже не на это, а на его реплики по политике внутренней, Потому что Гренел в ней критиковал политиков, которые не особенно выполняют свои обязательства перед избирателями. И особенно сосредоточился на Калифорнии и действиях тамошнего безрадостного губернатора Ньюсома. Напомним всем, что когда-то Калифорния был яркий штат и страна Рейгана. Как я и сказал, Рейган присутствовал почти везде э, и продолжает присутствовать на СИПЭК. Но ну, и то, что теперь это э, штат э, с, с локдаунами, с, с блэкаутами и прочими страшными э, словами английскими, которые ну, на русский язык даже не переводятся, конечно, но слишком громоздко. Но вы знаете, с энергии помехи, проблемы и чего там только плохого не происходит многие обозреватели сочли в этом заявку гринелла на губернаторство хотя сам он вроде бы собирается сейчас сосредоточиться на э, частном предпринимательстве уйти в частный сектор но не знаю не знаю я боюсь в калифорнию уже так глубоко пустили корни левые что выиграть ему там будет очень даже тяжело практически невозможно но если он там все таки выдвинется то это будет яркое событие, вне зависимости от результата. Так что Гринеллу я желаю удачи. И, кстати, возвращаясь к теме э, того, что консерваторы не видят группы, по моему убеждению, мало какой левый гейактивист сделал больше для респектабилизации, пафосно, длинное слово, но уж извините, и для того, чтобы люди воспринимали представителей сексуальных меньшинств как разумных адекватных людей так вот мало кто сделал а может и никто больше не сделал чем гринелл своими своей политикой и своим достойным поведением а ну и помпео был хорош помпео в основном перечислял конечно же заслуги администрации где он был госсекретарем и главой цру и заслуги конечно были так что тут все понятно. Я лично ему очень благодарен за то, что говоря о произраильской политике и позиции от кабинета Трампа, он назвал Иудею и Самарии, Иудеи Самарии, а не каким-то там западным берегом и, и молодец. Ну и кроме того, он подчеркнул то, что очень часто готовность проявить силу. И уверенность в своей силе, она помогает избежать э, войны. Поэтому то, что э, при Трампе серьезных боевых действий не было, э, были отдельные военные операции, конечно же, все мы их помним, и не стоит об этом забывать. Но то, что как сам Помпео сослался на свой визит в Северную Корею, где припугнули толстячка Кима, что будет тебе плохо, Толстячок Ким сразу испугался и дал задний ход. Так что старая позиция, что мир через силу, она остается. Рейгана, кстати, помпео тоже упомянул в своей речи. Поэтому, как я и говорил, это неизбежно. А что касается самого Трампа, то а, речь была последняя из последних, даже, по-моему, самая последняя на СИПЕК. А, и длинная, эффектная. Но я на ней как раз, наверное, не буду особенно останавливаться, вы все ее без меня слышали. Я так скажу, что речь не самая лучшая, но это речь человека свободного, а это уже хорошо. Она напомнила Трампа еще 2016 -го года, пусть тогда я был к нему и зачастую критичен, чего и не отказываюсь. Но это уже человек, который не защищается, а нападает. А когда Трамп нападает, у него это хорошо получается. Поэтому то, как он последовательно разорвал все, что делает Байден за этот месяц, во все, по всем направлениям, ну, молодец, что я могу сказать. Это вот э, Трамп атакующий, да, Трамп, который рвет, мечет, э, так что клочки идут по закаулочкам. И Трамп, который наконец-то обозначил нам, что такое трампизм, лишний раз подчеркнув, что это прежде всего идеи сокращения налогов, отказа от регулирования, укрепления границ. Ну и в общем, странным образом опять это перекликается все с тем же Рейганом, но вот только укрепление границ. Но здесь, кстати, да, у Трампа даже некоторые преимущества. Потому что амнистии вроде Рейгана при нем не было. Амнистия Рейгана, мы помним, сам президент считал ее своей самой большой ошибкой. И закончил Трамп заявлением, что обязательно следующим президентом станет республиканец. Это будет победный триумф, да, реванш. Кстати, и Круз об этом говорил, что нечто подобное случится. Ну, все сочли, что это заявление о том, что Трамп этим самым будущим победителем и станет. Ну, пока посмотрим, по опросу он проводится регулярно на СИПЭК, кто идеальный кандидат Трампа выиграл и даже с отрывом, но здесь я понимаю, почему это произошло, сейчас, естественно, конференция должна была выразить Трампу свою поддержку, естественно, он и должен был выиграть, это, это хорошо, и если он, скорее всего, он выиграет и в следующем году, кстати. А вот э, реальная позиция, это победа на этом СИПЭК, и будут ли они сказываться на будущих выборах, но ну, это скорее будет ясно уже год через два. Потому что если мы с вами посмотрим на былых победителей, то да, там был Рейган, но был там и Митромни, например, и Рэнд Пол, и те, кто ну, либо оказались не совсем консерваторами, либо те, кто из праймерис вылетал довольно быстро. Поэтому здесь пока спокойнее к этому отнесемся, но э, то, что Трамп был ярким, пусть, повторюсь, речь не самая лучшая, это факт. Поэтому я все-таки закончу не его речью, а э, выступлениями людей, которых, я полагаю, на данный момент все может измениться, э, лучшими кандидатами. Это Рон Десантис и Кристино. Э, Десантис э, который вообще превращает Флориду едва ли не в такой оплот консерватизма вообще американского и своими действиями губернатора и своей риторикой. Он говорил про Раша Лимба опять, он вспоминал и указывал на то, что для борьбы с левыми надо быть готовым в том числе применять и самую разную интеллектуальную какую угодно силу, э, потому что консерваторы на сегодняшний день – это диссиденты э, в общественно-политической жизни и малейшая демонстрация своих консервативных симпатий и взглядов, но она почти автоматически вызывает травлю, охоту, и, увы, недалеко не все могут выстоять против этой травли. Многие капитулируют, Десантис, э, естественно, призвал этого не делать. Ну и напомнил он всем, что пока по стране шла э, истерия с локдаунами, масками и так далее, э, в его штате, да, там происходили некоторые ограничения, но что он не подался все же на такую массовую э, локдаунизацию, так ее назовем, и постарался сделать все, чтобы сохранить максимальные свободы своего штата. Поэтому Десантис, безусловно, хорош, и он занял второе место, кстати, вот по этому самому опросу. Но опять же посмотрим, что будет через год-другой. Ну, а что касается моей любимой Кристи Ноум, то ее речь была, конечно же, для меня, ну уж не обессудьте, я вам про это рассказываю, украшением СИПЭК, потому что она тоже начала с того, что объяснила свою позицию по виду и, кстати, уже и на DeSantis, и на нее э, нападают, на Десантиса э, там что-то внутри в его штате какая-то началась э, компания против него, что якобы он вакцины куда-то не туда отдавал, а на но вот соизволил обидеться сам доктор Фаучи, который каждый день нам что-то новое говорит. Но при этом уверяет, что надо слушать цифры, хотя кого слушает он сам, и какие голоса в своей голове, мы уже никогда не узнаем, и к счастью. Так вот, Кристиан Ноум сказал, что правительство, на самом деле ковиды не рушат экономику, это делает правительство, и что она в своем штате, будучи человеком, избранным простыми американцами, не имеет права решать, какой бизнес важен, а какой не важен, и его закрывать и что для нее важнее всего эта идея личной ответственности, и поэтому она просто представила своим гражданам Южной Дакоты вот и решать, как им себя вести, как им себя не вести. И поэтому, несмотря на все то, что ее стращали, что все вымрут, ничего подобного не случилось, да, какое-то количество иногда даже большое зараженных было, но, скажем, госпитализации уровень никогда критически их не достигал, высот. Кроме того, кристиновым, естественно, ссылалась на отцов-основателей, что она делает всегда, за что ей тоже большое спасибо, напомнила всем нам и Рейгана опять, и говорила вот то самое, что, в чем она снова перекликалась с идеями того же Раша Лимба и того же Рейгана, и когда-то даже Уильяма Бакли, что консерваторы не воспринимают американцев как какие-то там группы, как какие-то определенные категории людей. Что для консерваторов это совсем не важно. И своим желанием объяснить консервативные ценности отсылкой к отцам-основателям, лучшим представителям консервативного движения прошлого. Кстати, еще в выступлении был момент, когда она напомнила Джона Кеннеди, который порой, тут я с не совсем согласен, у меня к нему были критическое отношение, но порой был достаточно близок к порядку все-таки пунктов консерваторам, то тоже такой был любопытный момент в ее выступлении. Ну, а я закончу тогда цитаты из нее, отметив, что СИПЭК стал удачей, что идея консерваторов как тех, кто представляет интересы простых американцев и тех, кто отказывается от деления Америки на какие-то там группы, категории и так далее, что вот это, наверное, стало такой основной темой. Ну, главных лиц я вам уже назвал, главные темы обозначил, и в заключение, да, цитаты из Кристином, как и обещал, Кристин сказал, сказала, что мы, американцы, особая нация, мы уникальны, свобода всегда лучшая тирании об этом надо помнить, и американцам не за что извиняться по замечательно. Спасибо за так, что Кристианом. Э, спасибо всем, кто был на этой конференции. Кстати, Кристианом третье место заняла после Десантиса и Трампа. Ну и ждем, э, что будет в следующем году. А главное, следим за тем, как идеи э, конференции, как э, герои конференции себя покажут э, в боях политических. Потому что говорить это хорошо, но надо еще и делать. А боев предстоит немало поверьте мне, но будем надеяться на лучшее по крайней мере мы видим, что кому бороться точно есть здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит с удовольствием передам слово я лишь хочу поддержать вас в том, что выступление Кристи Новым было абсолютно блестящим то есть она не только говорила о сегодняшнем дне о том, что она оказалась на, на правильной стороне истории в отношении ковида, поведения и так далее. Она говорила более широкий, более глубокий, о более широкие более глубоких вещах. И на нас это произвело впечатление, я был под впечатлением. Это действительно очень хорошее, яркое и такое глубокое выступление. Ну а сейчас мы послушаем наших рекламодателей, после чего вернемся, обязательно продолжим. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните сразу после рекламы. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова, и теперь поговорим вот о чем. Ну, первый месяц правления зиц председателя был беспрецедентно разрушительным для нашей страны. А на моей памяти я не могу вспомнить, чтобы кто-то из президентов, будь то демократ или республиканец, нанес такой колоссальный ущерб экономике страны, состоянию безопасности страны и так далее. И что, наверное, что, очевидно, побудило некоторые штаты противостоять вот этому безумию, которое навязывает здесь председатель с помощью исполнительных указов. Да, совершенно верно. Тут мы попытаемся, кстати, не только, ну, тема заявлена как штаты против Трампа, Байдена, прошу прощения, и, конечно же, это основное, о чем мы поговорим, но вообще постараемся тут взглянуть все чуть пошире. Четыре года мы с вами обсуждали действия, политику президента Трампа, и в основном э, мне надо, приходилось, хотел я того или не хотел э, ее э, защищать, не от вас, конечно же, а от критиков и объяснять что в ней консервативного. И, в принципе, меня это вполне устраивало, потому что ну, процентов на 80-90 я соглашался с тем, что делал президент. Ну вот теперь, хоть мое отношение к Америке, естественно, все то же самое, но получается, что мне придется почти в каждой передаче вот в обязательном порядке рассказывать, что не так, на мой взгляд, естественно, делает президент нынешний, и как этому пытаться противостоять, тем более, что Пресс будет восхищаться каждым его действием, но, с другой стороны, я смотрю, что уже из-за того, что Байден забуксовал в некоторых моментах, уже начали ему пальцем грозить левые товарищи из пресса, дескать, ну, не оправдываете товарищ наших высоких социалистических надежд, вот недостаточно активно проводите левую политику. Но, тем не менее, главное, что мы видим постепенно, какое-то противодействие все же выстраивается. И выстраивается оно там, где и должно быть. В судах, да, но на самом деле суды это крайние последние прибежища, лучше их не трогать, потому что это всегда открывает дорогу, многим другим прецедентом и на будущее судьи могут почувствовать себя безнаказанными и делать совсем то, что делать не надо. А, Сенат все понимаем, значит федерализм американский и штаты. Мы уже об этом говорили с вами и рассказывая прежде всего о том, что предпринималось в законодательных собраниях Северной и Южной Дакоты, то есть самой, кстати, Южной Дакоты откуда Кристианов. А на прошлой неделе включилась еще и Оклахома, и пока только Нижняя Палата, то есть Палата представителей, но приняла законопроект, согласно которому э, указы мистера Байдена... Э, мне как-то до сих пор его язык не поворачивается надо президентом, честно вам скажу. А, так вот, что указы мистера Байдена, они должны проходить тщательный контроль местных юристов, генерального прокурора штата, специально создаваемой комиссии на предмет соответствия Конституции. И в случае, если... Указы будут приняты, будут сочтены не противореч, противоречащими Конституции, то извините, товарищ Джо в Штате они не работают. Естественно, еще должно пройти палату верхнюю, то есть Сенат и одобрение губернатора, и мы не знаем, что и как, но похоже, что, во-первых, на этом они, я имею в виду, представителей Республиканской партии в оклахоме не успокоятся даже если будут какие-то попытки их остановить а во-вторых ну если уже пошла такая цепная реакция да я понимаю три штаты из 50 это маловато но кто знает кто знает у нас да, флорида еще кто-то может захочет и я надеюсь такое да такое не останется единичным это точно если уже три штата включить а какие направления Направление, да, где может действие федерального центра, согласно законодательству, восприниматься как посягающими на права штата, как посягательство на конституцию. В том, что касается добычи энергоресурсов, в том, что касается прав второго, в области второй поправки, в том, что касается вопросов, связанных со здравоохранением. В общем, все хорошо, но мне бы еще хотелось, например, того, чтобы Штаты стали что-то делать и на предмет иммиграции. Потому что мы видим, что здесь Байден пока творит ну, полный беспредел, хотя я не очень люблю это слово, и даже хотя иногда вроде исходят какие-то там вялые рекомендации, что, мол, товарищи на границе, а может, не надо так быстро, а, и что уже пошло пресловутое разли, разлучение детей и их якобы родителей, потому что там не пойми, кто. Кстати, разлучение нормально, повторяю, кто там кого проводит, неизвестно. Но разговор не об этом, а о том, что вот пока штаты. Даже те, кто начинают противостоять Байдену, вот не очень обращают внимание на иммиграцию, насколько я могу судить. Между тем, хотя все мы помним, естественно, решение Верховного Суда еще конца XIX века, которые указывают на то, что вопросы об иммиграции должен решать президент, но и Конгресс, естественно, во взаимодействии с ним. Но если посмотреть на решение суда еще не так уж и давнее, уже века 21, если память меня не изменяет, связанное с Аризоной и авторство судьи Скали, то там речь идет о том, что в вопросах иммиграции штаты имеют полное право на свою собственную политику, если она не противоречит федеральному закону. Указ президента это все-таки не закон. Закон ⁇ это то, что должно приниматься Конгрессом, а указ ⁇ это то, что принимается и отменяется, как все мы уже знаем. И как представляется лично мне, если ссылаться на мотивацию, на мотивировку, которую юридическую, которую предлагал судья Скалия, то следует штатам уже и начинать себя защищать от действий Байдена в вопросах иммиграции, действиях абсолютно возмутительных по целому ряду направлений. И здесь, в общем и целом, мы видим с вами, что прецеденты на их стороне. Нет закона, нет того, что Байден предпринимает совместно с Конгрессом, значит, Штаты вполне могут отказаться от того, что им навязывается. Посмотрим, решатся ли они на это. Но заметьте, вообще, по последней неделе мы с вами видим, что почему еще я считаю, что в ряде штатов, возможно, продли продолжится вот это вот политика противостояния нынешнему обитателю Белого дома, это то, что немного Байден забуксовал. И тоже я уже говорил, даже занервничали левые обозреватели. Увы, пока ничего, никак нет тормозится его буйство на границе, хотя, заметьте, даже некоторые демократы уже пытаются его остановить. Есть такой Куэллер, конгрессмен демократический, ну, который вполне себе такой либерал и все такое прочее но он уже взывает что мол, дорогой однопартие в белом доме ну хватит у нас тут все плохо на границе кризис непонятно как что делать и так далее остановитесь и так далее Байден, правда пока игнорирует но мы видим что проявляют беспокойство демократы из-за его безобразие связанных с тем что люди элементарно лишаются рабочих мест, и что Демпартия действительно теряет свои позиции как партия рабочих. Для кого-то из демократов это все-таки потеря, вне зависимости от их взглядов. И пока голосуют все равно за указы и не позволяют никак их заблокировать через Конгресс, но волнение уже есть. Мы видим с вами, что явно будет отклонена кандидатура этой довольно мерзкой тетки Ниры Танден, которая должна была возглавлять управление по, по бюджету и менеджменту, и хотя пока, как я понимаю, Байден и компания ее кандидатуру не снимают, но если даже уже демократы начинают говорить, что что-то не хотят они ее поддерживать учитывая то что ну мало того что левачка из соответствующего соответствующих слоев интеллектуальной и политической жизни так еще и до да, славилась тем что хамила всем направо и налево в твиттере я конечно понимаю что это иногда бывает весело но для утверждения это все-таки не самая подходящая часть в резюме поэтому и вот Тут даже могут демократы действительно при всей своей партийной дисциплине проголосовать против нее. А хотя кажется пустячок, ну подумаешь, не утвердили. Но на самом деле это будет все-таки ударом. Потому что когда президент сталкивается с тем, что вроде бы Конгресс, которым он располагает номинальным большинством, отказывается утверждать его же кандидатуру, но это в общем-то не очень хорошо. Мы видим, что вот этот вот дикий, как его назвать законопроект, ну, связанный с выплатами по ковиду, что тоже даже некоторые демократы чешут затылки и полагают, что не надо было его принимать в таком виде, в каком его приняла Палата представителей, потому что туда понапихали много чего такого, чего что с ковидом никак абсолютно не связано. Все, что демократы хотят, они все туда и затолкали и в, сам, в самых разных областях жизни. Так что есть демократы, которым это не нравится. Ну и потом к вопросу о судах, хотя с одной стороны мы с вами увидели, что на прошлой неделе Верховный суд опять не стал действовать в интересах теперь уже бывшего президента Трампа, а, а и республиканцев. Сперва, ну, это уже раньше было, понятно, что до этого дойдет, несмотря на предупреждение судьи Томаса, первое его упоминание, но не последнее, что налоговые записи, налоговые дела Трампа будут представлены, хотя Томас, повторяю, объяснял, что этого делать не надо по целому ряду причин. Ну и сейчас немного сложнее, потому что тогда Патрам был президентом, сейчас он гражданское лицо. И хотя понятно, что это все просто охота за ним и попытка сорвать его будущие шансы президентские, свести их к нулю, но как бы то ни было. А интереснее другое, что хотя это было даже не какое-то не особое решение, а просто такой список буквально в одно-два предложения каких-то общих решений суда без подробных заключений. Но если судья Томас возмутился и написал свое мнение как представителя меньшинства, то понятно, что его это действительно задело. Я говорю, конечно же, о деле, связанном с Пенсильванией, где подавалось, подавали в суд республиканцы на то, как там строилась избирательная система и как шел подсчет голосов. Томас указал на то, что раз по ходу выборов меняется, переписываются правила и Верховный суд отказывается хоть что-то делать, то это открывает дорогу вообще таким нарушениям, что ого-го. И хотя Томас в общем и целом прибегал в своем заключении к таким вполне безобидным, на мой взгляд, формулировкам, где просто объяснял потенциальную опасность отказа от рассмотрения этого дела, но посмотрите, какая была нервная реакция. Это вышло на все первые. При этом, знаете, его мнение, это мнение меньшинства даже. То есть, это не повлияло на общее решение. Но какая была реакция, что Томас убил демократию? Я не, я не подумываю. Томас воскресил какие-то гнусные измышления о фальсификации выборов. Томас – враг, демократии еще что-то, еще что-то. Но, в общем, замечательно, что мой любимый судья опять так раскочегарил левых, что они опять так распсиховались, а ему явно все это совершенно без разницы. Но почему я так опять на этом останавливаюсь, сделал даже не в моей симпатии к судье Томасу сам судья говорил очень часто решение меньшинства потом может иметь гораздо больше эффект чем решение большинства и Томсат не просто так говорил и психоз левых их нервная реакция объяснима потому что вот на это его заключение о том что нельзя менять и пере, переписывать правила по выборам и по голосованию оно еще аукнется, так или иначе. Может, не так быстро, как нам бы хотелось, но аукнется точно. И поэтому то, что э, судья Верховного Суда пишет такое заключение, это, в общем-то, тоже удар, пусть и скорее даже не удар, а такая бомба замедленного действия, которая под нынешнее президентство Байдена и компании все-таки заложена. И левые это понимают. Так что я, конечно, не собираюсь злоупотреблять оптимизмом и говорить, что теперь все будет хорошо и замечательно. Но то, что мы видим, штаты действуют, то, что какое-то количество демократов уже начинает проявлять беспокойство, не потому, что они такие хорошие, а потому, что им хочется переизбираться и дальше, естественно, то, что на решение даже меньшинства заключение к судье Томаса идет такая нервная реакция, что все-таки противостояние консервативное, оно есть, что запас американской системы, он хоть и его истощают левые, но он пока есть, и что противостояние Байдену, ну, еще мы увидим много чего, я надеюсь, интересного и, и, и то, чему мы сможем порадоваться. Сложнее с внешней политикой, потому что здесь к сожалению, какие-то возможности Байдену руки-то связать, они почти отсутствуют. И у судей, естественно, и у Конгресса. Но кто знает, кто знает. Возможно, и там что-то еще положительное произойдет. Ну, хотя пока это только надежда. А так, желаем штатам успехов. Желаем, чтобы они не останавливались на достигнутом. И предпринимали что-то в отношении иммиграции тоже. Ну и что Верховный суд все-таки тоже свое слово еще бы сказал, и чтобы это было слово не только судьи Томаса. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Радиослушатель какой-то пытался на протяжении всего монолога дозвониться, и в последнюю секунду не выдержали нервы. 847-400-5200, перезвоните, если у вас по-прежнему остался вопрос. Ну, в принципе времени остается мало мне хотелось еще чтобы вы затронули взаимоотношения между западными левыми и режимом путина да это конечно тем такая обширная но как обычно я сейчас начну а в следующий раз ну, если нам позволят новости американские которые всегда интересны то вернусь может быть ну, если вернусь хорошо не вернусь, вернусь попозже, никуда мы, к сожалению, от этого не денемся. Так вот, сейчас стала происходить очень интересная, на самом деле, ситуация, на которую э, отечественные либералы начинают уже реагировать, такое отрезвление происходит. А, возможно, отреагируют и люди, кто по глупости, кто еще почему, которые почему-то полагают, что Путин – это враг либерализма современного, и союзник американского консерватизма. Совсем не так. Теперь мы с вами видим, что американские и мировые либералы и весь либеральный истеблишмент на самом деле очень озабочены тем, чтобы Путина сохранить. И в этом нет ничего нового. Точно так же они были озабочены тем, чтобы сохранить советскую систему. Потому что боялись, что там произойдет. И что активизировались они именно сейчас. И произошло это из-за человека, которому у меня лично нет большой личной симпатии, я говорю про Навального. А мне бы вообще да, такая уже избитая тема, что даже не хотелось бы к ней возвращаться. Но получилось интересно, что вот Навальный, который благополучно знает, что с ним происходит, а его международная амнистия объявила узником совести. А потом сказал, что нет, извините, не будет он узником совести, так как он говорил нехорошие вещи, которые являются там хейт-спич, пропаганда чего-то там, национализм и так далее и тому подобное. И откуда эта информация пошла? Пошла она от левых журналистов. И более того, один из главных левых журналистов, кто эту информацию против Навального запустил, он работает на таком ресурсе, как Gray Zone. А Gray Zone – это ресурс абсолютно левый, ресурс, который готов оправдывать всех врагов Америки и всех врагов Израиля. Но самое интересное – кто его возглавляет. Его возглавляет Макс Блюменталь. Мерзейшая личность, э, про которого я даже говорить не хочу, чтобы не перейти на нормативную лексику, ибо он у меня других эмоций не вызывает. Но э, Макс Блюменталь, он у нас тоже кто? Он сын Сидни Блюменталь. А Сидни Блюменталь – это, в свою очередь, один из ближайших э, людей в окружении Клинтона. И при всей своей нелюбви к конспирологии, но невольно начинаешь задумываться – а где действительно те данные разведки, которые до сих пор лежат, кстати, в палате представителей, о том, что в Кремле очень хотели победы Клинтон? Потому что если мы видим, что люди... Э, я понимаю, сын за отца не отвечает, но в следующий раз тогда тоже вам про это расскажу. У папы, Макс, нет, у папы Сидни и сынульки Макса, у них там очень тесная связь. И чуть что они друг с другом взаимодействуют, будь здоров. И я сильно сомневаюсь, что Макс что-то делает, не посоветовавшись с папой. Так вот, если мы с вами видим, что человек так или иначе из окружения Клинтона Клинтонов, участвует в том, чтобы делегитимизировать лидера какого-никакого, одного из лидеров российской оппозиции, то напрашивается картина очень интересная. А если мы с вами еще увидим, что в, ря в ряде публикаций э, левых и некоторых антитрамповских правых Навальный, который весь прошлый год клялся там в любви к Байдену, к Сандерсу и прочим левым, тем не менее его объявляют русским Трампом, я не выдумываю, поверьте мне, то видно, что мы с вами сталкиваемся с такой новой кампанией, согласно которой Навальный будет объявлен Трампом, а Трамп это очень плохо, а Путин будет подаваться как ну, наименьшее зло, с которым э, Байдену и компания лучше иметь дело, чем вот с тем, кто его сменит. Это любопытная такая смена акцентов, она уже активно прорабатывается. Ну а насколько активно и почему западным полезным идиотам, уж не обессудьте путинским, пора соображать, что э, надо поддерживать совсем других людей в России, не обязательно Навального, кстати. Ну уж об этом тогда, наверное, в следующий раз действительно А пока, вот я надеюсь, я вас хоть немного заинтриговал Конечно, будем ждать с нетерпением следующего понедельника Огромное спасибо и до встречи Спасибо вам, до встречи